Всем привет! Вы на канале Семейка из Талдема. У нас сегодня хорошая новость. У нас теперь пополнение. Такие вот маленькие-маленькие птенчики мы их закладывали в инкубатор. А теперь у нас получилось вот такое вот чудо. Вот такое вот у нас чудо произошло. Вот, они пока еще трое, пока сидят здесь, там я пока не буду ничего трогать, там еще у нас вот в этом инкубаторе получается, Это у меня сейчас заложены. Вон там, вон у меня шевелится. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас еще происходит. Ждите. Ребят, пойдемте навестим наших хрюшек. Вот наши хрюшки. Ой, всю воду. Ой, ой, ой, ой. На, на, на. На. На. Чего? Че, нормально жевать не можете? Зубов нету. Вкусно? Кто не работает, тот ест Учись, студент Ребята, вот наш вылуп 14 штучек Сидит Там еще только вылез не отсох. Вот они, наши питомцы Мои любимые бегуночки. Прелесть Да, да, да, да, да, да. Вот какие уже бегуночки. Вот и какие похлатурочки. Скоро будет мама мамали со мной. Это мои инкубационные. Как ты какая хорошая штучка. Вы посмотрите на эту прелесть. Бегуночки мои. Ребят, на его месте должен был быть я. Ребят, у нас вылупились наши бегуночки. И сейчас у нас вылупился вон один сидит. Видите? И надо им отдельный домик Скажите, напишите в комментариях, чтобы муж построил А то не хочет это делать Эмоции Отойди, Федя, отойди Да. там вылез упал не знаю его. примет он Да, они сейчас дырку вылезут На гермоте Anarchy <laughs> Happy Загреть Я только вроде на лежал. Сколько там у нее, не знаешь? у нас шесть. Двадцать 26 штук и... Они, они вахляют. сегодня да они тут сейчас наверху. да тут она смотри сейчас куры не дай бог, блин видишь что они творят надо было за ней туда так я и так не кидала Поспали. что кусила ага. ты крышку подними туда засунь. Чуть Досочку какую-нибудь, если они упадут, они хоть залезут. Ой! Ну кусается она не будет. Ой! Ой! Ой, ой высова! дверь ты... за корову. Ты сена чуть-чуть подложи, чтобы она закупилась. Она их зовет, зовет. Видишь, слышишь? Сюда, иди Сюда. Подожди. Ты куда? Господи. Там полностью. Очередь не только сюда, но и туда Чтоб свести Ну а как мы без тайга? Все нам немножко ход прикрыли Я бедная чувствую, что она вообще-то офигеет когда Как уйти ей Выйдет она А вот у нее морда. А потом как едят, эти вытаскивать, которые шкурлупаты. она сама их вытаскивает. Или она их съедает? Не знаю. Чтобы не ну ладно, все. Закрывай, пускай сама. Не, главное, что она уже тут. Она сама знает, что делать. А там он там сидит. Чё? Там, там еще одна сидит. Там не 7 или 8 яиц. А -а -а. Не знаю, пойдем посмотрим, попробуем. Там да не видно. пойду я туда. Там видно. Там, там воды вон сколько. Не воды только здесь. Там... Нет. вон она, вон у забора, вот она, вот прям по забору, прям по забору, смотри. Вот это... Ребят, муж когда сделал грядки, написал, что у меня там выйдет трава. Посмотрите, пожалуйста, на эту травку. Вот на что эта травка похожа. Вот мне очень это хочется узнать. На что же эта трава похожа? Муж, трава вышла? Трава. трава. Только эту траву любят кролики и зайчики кушать. Морковка. Вот я посадила картошечку здесь, рядочек. Там лучок. Тут картошка. Придется вот там вон еще делать такие же грядки. Воды все воды, в все в воде. Вот так вот в воде. В Москве все затопило. В Москве, ребята, все в воде, все затопило, все в Москву. И у нас тоже мало подтапливает. Вот у меня тут сидят кабачки. Тоже все в воде. Вот. И капусточка. От какая капусточка прижилась, какая нет. Сейчас с этой водой все вон. В воде вся трава прет Надо будет пропалывать. И здесь тоже вот у меня вышло. Вышел он салат большой. Тимирязевский первый. Потом крест салат. И еще один салатик. Здесь вот надо уже полоть морковку. Вот тоже картошечка. На участки не смогли посадить картошку. Вся в воде. Клубнички отдельно грядочка. Ну крыжовник. Ну все. Все, всем пока. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока. Мне, ну, ребят, интересно продолжение, как приняла то мать или нет, на следующий день Будем Приняла. Снимать? Приняла. Ну да, пока-то приняла. А что там дальше будет? Мне интересно, как она их будет 26 штук. Одна, <с одна, короче, таскать. Это будет в следующем уже ролике, ребята, ребят. Подписывайтесь. Вместе с домиком. Насчет домика неизвестно. Известно. Всем пока, ребята. Пока.